Обратите внимание, что носители языка как бы дословно описывают ситуацию. Они смотрят на часы и говорят, что старелка показывает четверть после какой-то определенной ответственной часа. Ну, например, 2.15. Это четверть, четверть, четверть, после 2.